Опять же выбираем здесь повторно 80 счет. Вот тут э, есть несколько субсчетов по счету 80. Давайте мы с вами 80.09 возьмем. Прочий капитал. Теперь нам нужно выбрать как раз кого-то из наших учредителей. Значит, уставный капитал у нас будет стандартный. 10 тысяч рублей. И каждый из них вносил по 5 тысяч рублей. По 50 процентов. Так, 5 тысяч рублей внесли. И давайте мы сейчас еще добавим второго учредителя. Леонову. Леонова тоже вносила 5000 рублей. Провести закрыть. Теперь мы с вами добавим кредиторскую задолженность. Находим счет 61. Мы с вами должны поставщикам Наконец года некоторые суммы. Вот сейчас мы с вами их будем вносить. Счет 61. Создать. Добавить. 6001. Контрагент. Первый контрагент, первый поставщик, которому мы должны денег на 31 декабря, это торговый дом ИгИДА. Выбираем его. Создать. Опять мы пишем договор. Документ расчетов новый. Просто провести, закрыть. И остаток у нас по кредиту. Потому что сейчас вводим кредиторскую задолженность. Должны мы ему 29 755 рублей. И сразу вводим еще вторую задолженность. Это у нас будет контрагент Unimaster. Создать ему тоже договор. Также вводим документ. Провести, закрыть. Это вот чисто алгоритм программы. Вот такой у него вот остаток. Вот эти вот документы, которые мы делаем. Просто у него такой написан алгоритм. Поэтому не надо об этом сильно задумываться. Вводим сумму кредиторской задолженности. 72 70, 7245 Провести, закрыть. Так, и еще осталось нам последнее. Ввести задолженность э, в бюджет на конец года. У нас был начислен НДС, у нас был начислен налог на прибыль. И вот мы вводим вот эту задолженность. Давайте начнем с НДС. Счет шестьдесят восемь два. Нашли счет создать. Добавить. Выбираем здесь 68.02. восемь Начислено уплачено вид платежа в бюджет. Выбираем и остаток. Остаток у нас по кредиту 18 540. Провести, закрыть. И теперь создадим.